Радиоблог с Игорем Цесарским. Здравствуйте, Игорь, который сегодня находится в нашей студии непосредственно. Рад тебя видеть. Взаимно, Сережа. добрый день. Добрый день, уважаемые слушатели. Ну, в первую очередь, хотел поздравить тех, кто отмечает сегодня день Святаго Валентина. Ну, есть такие, кто поздравляет своих любимых. А мы говорим, что праздник сам по себе хороший, но понятно, что в большей степени это а, к маркетологам. Но... Тем не менее, раз это делает бизнес, то мы не против. Это бизнес дает и тем, кто рекламирует, и тем, кто продает, и тем, кто, наверное, покупает тоже. Потому что подарить любимому человеку что-то такое в виде цветов ли, или еще чего-либо, это хорошо. Вот. Ну, э, как всегда, напомню, что ТВ-клуб к вашим услугам сегодня очень интересная. Передача поставлена адвоката Бориса Паланта, очень известного адвоката из Нью-Йорка. Он там рассказывает о непосредственной встрече в, в так называемом поместье, где проживает Дональд Трамп. Там была, в общем-то, серьезная тусовка, в том числе там участвовал и Трамп, там был и Рэнд Пол, и был вот этот наш друг и э, коллега ну а теперь э, другой наш друг то есть э, сейчас э, которого вы тоже ждали и спрашивали а куда же он подевался ну вот считайте что ария московского гостя сейчас прозвучит с нами мой тезка мой коллега э, игорь туфельд игорь привет Ну уже из бостона да да да из бостона из Бостона. Ну, я думаю, что ты, э, как всегда, подготовил некую информацию, которой ты мог бы поделиться, и мы первую часть передачи, как всегда, послушаем. Ну, не обещаю, что не буду тебя прерывать, но я думаю, что э, в первую очередь тебе есть что рассказать. Я не знаю о Настроениях в московии или или о чем-то другом уж может ты уже за эти пару дней и, и здесь что-то успел увидеть? Увидеть я в основном успел снег, который начал идти вчера и шел практически весь день не останавливаясь. Угу. Поэтому сегодня после передачи мне предстоит довольно трудоемкая задача по уборке снега здесь, но ну, слава богу, что у меня есть снегоуборочная машина, так что угу. удастся это сделать как-то побыстрее. Лопаты это ну, заняло бы. Ну понятно. Но Чикагцев ты да. не удивишь этим, то есть. Так Я -то понимаю. Все. Но нас смотрят не только в Чикаго, поэтому. А, ну да. Все да, хорошо. так что, ну в отношении настроения, то есть здесь как-то вот на удивление. Все, что похоже происходит в Москве, и все, что происходит здесь, в принципе, похоже. Я имею в виду, прежде всего, настроение в отношении предвоенного, так сказать, настроения, предвоенная зима. И даже вот у меня появился такой заголовок, если завтра война. Угу. Потому что, по, судя по тому, что говорят в госдепартаменте и в пентагоне и в белом доме что вообще война должна начаться 16 февраля uh -huh. то есть послезавтра у меня честно говоря большие сомнения по этому поводу и ну, собственно говоря здесь даже добавить нечего потому что мне кажется что это настолько вообще глупо и настолько безответственно тем более, называть какие-то конкретные данные. Это полностью... Даты, даты, да. Да, это полностью противоречит тому, что было в 1941 году, когда товарища Сталина, как известно, неоднократно предупреждали из разных источников, в том числе из НКВД, из иностранного отдела, сведения, которые получал генерал Судоплатов от своего разведчика Рихарда Зоргии, были перебежчики с немецкой стороны, но Сталин упорно отказывался в это верить, и говорил, что это провокация. А здесь вот наоборот, нас пытаются убедить, что уже даже дата есть, 16 февраля, послезавтра. Видимо, решили в Москве не портить день Святого Валентина, праздник влюбленных, ну поэтому решили перенести на два дня. Да. Другого объяснения у меня нет. Причем уже даже расписано, все буквально по минутам. Ага. Там, когда начнется когда танки будут по киеву ходить окей когда начнется бомбардировка uh -huh. когда начнется пехотное вторжение сухопутное вторжение танки и так далее uh -huh. а, ну вообще на самом деле в москве как-то к этому относятся ну скажем так с сомнительно. <смех> <смех> ну, но, но, но ты давай добавь, <смех> что значит в Москве. Ты имеешь в виду кремлевских обитателей или простых людей, так называемых простых? Кого? <смех> ну, скажем так, есть э -э люди, которые имеют отношение к э Кремлю к власти. Окей. Есть люди простые, как ты говоришь, uh -huh. но, собственно говоря, в данной ситуации а, большинство простых людей, которые смотрят российское телевидение, они, собственно говоря, верят тому, что происходит. Потому что в этой ситуации а, то, что говорят, это пища для размышления. Как известно, И, в общем-то, поставлено это на самом высоком профессиональном уровне. Тут уж нечего говорить. Я сейчас не говорю о а той информации, насколько она справедлива, насколько она достоверна, насколько она правдива. Но в данной ситуации я могу сказать, что мое мнение, в общем-то, отчасти совпадает с тем, что говорят там, что эскалация происходит в основном на Западе, по каким причинам, там есть несколько версий, у меня версия несколько другая. Ну, Во-первых, я считаю, что президент наш, который находится в Белом доме, в общем-то... В достаточной степени не владеет ситуацией мягко так да, скажем ну Игорь ну давай так это коллективный Байден ну какой он там президент это окей мы, ну неважно. мы не же мы мы понимаем коллективный ну что-то там он артикулирует официально, еще и государства а кто там коллектив какой соответственно коллектив тоже такой же ну это да. понятно хорошо вот он заявил про 16 число он он много чего заявлял но вот наш тоже участник и нашего клуба и наш хороший в общем-то эксперт андрей ларионов он уже несколько раз очень-очень так вот резко и и назидательно писал это мы опубликовали кстати сегодня в континенте можно почитать этот материал о том что это все э, сговор сговор путина байдена ну и дальше продолжать Ты с этим согласен ли у тебя другая версия ну я у меня по крайней мере нет никаких доказательств того что это сговор но единственное, что я могу сказать что э, из э, всего того что происходит э, ну, просто путем, так сказать, простого, самого простого анализа можно прийти к выводу, что Украина, соответственно, в этом никак не может быть заинтересована, потому что у Украины нет ни малейшего шанса победить угу. в, этой, э, в этом конфликте даже, как его не назвать, крупномасштабное, мелкомасштабное, просто военный конфликт. ну Как, как не назови и, и, и как к этому не подходить э, во всех вариантах, для Украины это проигрышный вариант. В отношении России мне кажется, что это тоже совсем невыгодно России начинать какую-то военную заварушку в этом районе, потому что оказаться страной изгоем и страной агрессором – это, в общем-то, противоречит, мне кажется интересам России, тем более, когда, по сути, овчинка особой выделки-то и не стоит в этой ситуации. Настаивать на не включение Украины в НАТО, ну, это, по крайней мере, можно как-то объяснить, желание, желание России. Ну, Но э... настаивать на этом, по-моему, тоже нет никаких возможностей, тем более, собственно говоря, это и не нужно. Потому что, как мы знаем, для того, чтобы какая-то страна вступила в НАТО, все а, 30 государств членов НАТО должны проголосовать единогласно. Ну, Во-первых. Одна... Во-вторых, а там это? не должно быть территориальных конфликтов. То есть, короче говоря, это все надуманные совершенно э, объяснения вот своей политики. Потому что ну, мы понимаем прекрасно, что ну, даже, даже, даже Германия с ее политикой нынешней, вряд ли даст добро. Я уж не говорю про остальные факторы. Ну, на, на вступление Украины... Да, да, я имею в виду Украина или Грузия, неважно. Ну да, собственно говоря, уже была такая ситуация в 2008 году, когда Украина должна была вступить в НАТО, и как раз две страны, Германия и Франция, проголосовали против. Угу. На самом деле, мне кажется, что это чисто... Чистая показуха, когда Министерство иностранных дел России говорит о том, что она против вступления Украины в НАТО. Мне кажется, что гораздо легче добиться успеха в этом вопросе, просто проведя какие-то переговоры непосредственно с представителями одной из стран, которые входят в НАТО, и объяснить, почему, что и как, и убедить. И, видимо, mm -hmm. в 2008 году такие переговоры проводились, и проводились довольно успешно. Достаточно не, а ну... было одной страны, а было две страны. А сейчас, может быть, будет еще одна. Тем более, что мы знаем, что несколько стран уже заявили о том, что они не будут участвовать в военной операции НАТО, если она начнется. Так что вопрос по поводу вступления Украины и Грузии в НАТО на данный момент просто не актуален. Не, ну смотри, на самом деле что получается. Если даже Россия решит атаковать... И, и, и пойдут и, и авиации, и танки, и так далее. Легкой прогулки им там не, не видать, потому что Украина не намерена, значит, на милость победителя сдаться. Там достаточно вооружений за это время, и еще новое поступило. И это будет большая кровь, большая рубка, которая непредсказуемым результатом приведет. Не только Украине, России, судя по всему, это не надо. А вот зачем это надо Байдену? Ты можешь рассказать? Ну, я думаю, что на самом деле Байдену это нужно по нескольким причинам. То есть, по крайней мере, есть, чисто с точки зрения его политического веса на сегодняшний день, если вообще вес какой-то существует, то, во-первых, это отвлекает внимание. Mm -hmm. очень-то уже маневр mm -hmm, же да. самое как было При, привет Сандала. моника называется Моник, помнишь моника левинский да да и кстати замечательный есть американский фильм на эту тему я советую его всем посмотреть кто не видел там играют дастин хоффман и роберт де Ниро. называется он walk the dog mm -hmm. в переводе с английского Хвост стреляет собакой. Uh -huh. То есть там вот полностью обыгрывается как раз вот эта конкретная ситуация, конечно, без э, названия конкретных э, лиц, мест и так далее. Но действие происходит в Соединенных Штатах Америки, конфликт в Белом Доме, президентский конфликт. Но ну, все понимают, что, собственно говоря, даже без э, указания имен, э, все поняли, о чем идет речь. Это первый вариант. Ну, отвлечь внимание, эскалация, сказать, не обязательно должна закончиться военным конфликтом, но если бы закончилась бы военным конфликтом, то это был бы, конечно, довольно такой серьезный плюс для минусового президента. Угу. И в этой ситуации, возможно, опять же, все зависит от реакции, что-то произошло бы в отношении поднятия его рейтинга там не знаю На 2-3 на пункта Это первый вариант Второй вариант Когда есть эскалация ситуации Которая, как говорят местные специалисты В кавычках Или все-таки намеренно они искажают истину Это приводит к своеобразные гонки вооружения. А гонка вооружения это всегда возможность продать оружие, заработать на этом деньги. При той ситуации экономической, которая сегодня царит в Соединенных Штатах Америки, это тоже не самый худший вариант для, и для поднятия рейтинга, и для какой-то, по крайней мере, временной стабилизации финансовой инфляции, там и прочей. Дела, вызванные, кстати говоря, не только неумелой политикой Байдена, не только кризисом на границе и засилием нелегальных иммигрантов в Соединенных Штатах Америки, но и пандемией. Потому что, в общем-то, именно вот эта вот реакция Байдена, который говорил, что все сваливал на Трампа. Тем не менее, как раз, по-моему, вчера Америка отметила новую цифру в количестве погибших от ковида. Опять же, неизвестно, кто и как это считал, но официально цифра превысила 900, 900 тысяч американских граждан. То есть на вчерашний день Цифра составила 920 тысяч, то есть почти миллион. Угу. Это все вот, собственно говоря, после всей этой критики, которая, как мы уже говорили сначала, Байден критиковал Трампа, который был президентом за то, что он закрыл границы и полеты в Китай, называл его ксенофобом и называл его расистом, и белым супремасистом, и кем только он его не называл. А потом сказал, что если он станет президентом, он выведет страну из кризиса, и что мы видим, ничего он не сделал, ничего, никого нет, он много чего сделал, он он вгоняет страну в болото, по сути дела, и на самом деле в этой ситуации мне кажется, что можно ему дать даже такое название, как типа всегда или там кличку типа Джо Сусанин. Вот чем тебе mm -hmm. такое не подходит? Ну, у него уже их столько этих прозвий, да. что, я думаю, более чем у, mm -hmm. у кого-то из даже предшественников. Но смотри, да. мы это понимаем, что, да, своего, вре, своего рода перевод стрелок на, на внешние вопросы отвлечь от внутренних проблем, которые он решить не может в силу, вот тех э, причин, о которых и ты говорил, и, в общем, уже, э, как, как тут говорят, только ленивый уже не говорит э, о том, что, что делается не так. Но э, это одна из, один из моментов, но ну, есть, наверное, еще и другие, что побуждают вот именно вот, ну, вбрасывать, вот, вот, я просто не понимаю, как можно, э, вот это все равно, что, ты Сталина вспомнил, да, все равно, что кто-то бы... До того, как вот, с трибуны сообщал, что такого-то числа там Гитлер нападет и так далее. но это же бред какой-то. Ну, бред. Ну, собственно говоря, сообщал же не Гитлер в данной ситуации. Ну, То есть, это все равно, что, допустим, там вышел бы товарищ Молотов и сказал... 22 июня на нас должны напасть... Не-не-не, не, подожди, не Молотов, с третьей страны, с третьей. Ну, Америка хорошо, что? Рузвель, Черчилль, там, ну хорошо, Рузвельт, Черчилль, Да, да, да. да, да. Вот Рузвельт говорит. Сикорский, <с Деголь. Ну кто-то из вот этих означенных вот выходит и говорит... Да, там можно называть, можно кого угодно, да. Но опять же, дело не в этом, а дело в том, что на самом деле, я еще объясню, почему на мой взгляд, нападение России на Украину невозможно. Как Перед тем, опять же, такой экскурс в историю, перед тем, как Советский Союз, Сталин, Молотов и примкнувший к ним Каганович решили прибрать к рукам Прибалтику, они предварительно заключили договор с немцами с известной партией о нападение Ребентроп-Молотов. Там было указано, все расписано о разделении восточной части Европы, Прибалтика отходит к России, mm -hmm. часть Польши тоже отходит к Советскому Союзу. И в общем-то все было заранее запланировано. То есть, если на сегодняшний день, просто опять же, чисто теоретически, у России был бы какой-то договор с кем-то из европейских стран о разделе, допустим, Украины или о невмешательстве, угу. то тогда ситуация была бы другой. Более того, я уверен, что если бы вот этот пресловутый пакт о ненападении не был бы подписан, то Советский Союз вряд ли бы решился на такую авантюру, как присоединение трех прибалтийских стран. Ну, это все гипотетически сейчас можно рассуждать что угодно. Делал бы кто-то, напал бы кто-то на кого-то или нет, можно рассуждать столько лет спустя, я понимаю, 80 лет там прошло. Нет, год. просто здесь я провожу некие параллели, потому что тогда никто не говорил о том, что Советский Союз присоединит к себе Прибалтику, mm -hmm. Тем более что все это происходило уже после финской войны неудачной для советского союза как мы знаем и в общем то в этой ситуации конечно нужна была необходима нужна была поддержка советскому союзу и сталину такой державы как германия в тот момент нацистской Германии, которая, собственно говоря, и обеспечила успех этой операции по захвату прибалтийских стран. И здесь я не вижу никаких факторов, которые могли бы России помочь каким-то образом успешно осуществить эту военную операцию. А требовать от НАТО отвести свои войска – ну, это то же самое. На самом деле я считаю, что вот заявление министра иностранных дел России Лаврова о том, что иностранные государства не имеют права требовать от российских войск отвода их от границ с Украиной, потому что они находятся на территории России. И, в принципе, в его ответе есть абсолютная логика. Которая касается не только российских войск, которые находятся на территории России, близко к границе с Украиной, но и в отношении войск НАТО, которые тоже не находятся на территории России, а находятся на территории других государств, которые не требуют их отвода, а наоборот способствуют их присутствию для защиты своих собственных границ. То есть в ответе Лавровой есть абсолютная истина, которая касается не только российских войск но и войск нато ну не знаю какие там истины давай мы сделаем перерыв потом попробуем открыть наши линии и поговорим люди о которых говорят и которых с удовольствием слушают настоящие профессионалы и интересные собеседники в прямом эфире народной волны с игорем цесарским Возвращаемся в программу «Радиоблог» с Игорем Цесарским. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. И давайте попробуем принять звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. А, уважаемые ведущие, а, я хотела сказать, что я бы, конечно, хотела, чтобы правыми оказались вы, а не я. Но буквально, вот, может быть, два, два дня назад я верила в то, что вы говорите, что это Путину невыгодно, и поэтому он этого делать не будет. А теперь я поняла, что это ну, не совсем так. Во-первых, Израиль, как вы помните, всегда абсолютно серьезно воспринимает угрозы противника. Ну, это началось еще с момента Второй мировой войны, когда угрожали уничтожить евреев и выполняли свои обещания. А второе, это то, что даже а, инсульсные страховые компании а, отказались а, страховать а, рейсы, которые вылетают или прилетают в Украину. Это очень серьезно. Это теперь на это взялось, взяло на себя украинское государство. Но я так думаю, что это а, Байден слил, сдал, как вы хотите, можете говорить, Украину со всем ее содержимым на 100%. И а, они договорились. Вот это и был договор, Потому что когда... А, провел тайные переговоры, но не тайные, все, а которые они не расплатили на сто процентов все, о чем они говорили с Путиным. Так его на наизнанку выворачивали, требовали, что он детально и подробно рассказал о чем шла речь. А Байден ни таких претензий не предъявлял. И о чем они говорили, мы не знаем, и что они подписали, мы тоже не знаем. А я думаю, что он сдал и разрешил Путину идти войной до тех пределов, до каких он хочет, и ни за, ничего ему за это не будет. Так, я прошу, Поэтому, прошу. У, у вас этот комментарий... Так, стоп. Давайте да. договоримся. Мы не будем читать лекции. Вы Хорошо, высказали свое хочу, мнение. Вопрос есть? Правы вы, а не я я сюда, да, я бы тоже хотел, чтобы мы были правы. Мы не хотим, чтобы была война. Это точно. Так, и теперь а -а -а. у нас есть еще звонок. Да, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Добрый я день. Немножко по другой теме. Вот, прохождение вперед на бешеных свойственно только улитки четырехлетнее исследование прокурора спецсполкова Дорома все-таки дают кое-какие результаты. И он уже неоднократно доказал связь, как Хиллари Клинтон, команда ее, и с нашим бывшим президентом Обамой, э, директором из Биакоми, и Линчем, генпрокурором и с ФСБ России, которые создали и распространили ложь об Рашагейсе. Вот, э, а вот ныне разоблачение э, э, мы там, к сожалению. А, вот сегодня я слышал ну, вся по на радио о том, что. А давайте хотя... без. Э, да, да, давайте, стоп. У вас есть вопрос? Да, да, да, да, да вот Давайте вопрос, вопрос уже под... прямо перейдем. Давайте. Давайте, вот я хочу сказать, что вот Хиллари Клинтон вот 17 числа выступит у нас с речью со своими сторонниками, и как бы не негласно она начнет свою предвыборную кампанию, и она бы опираясь на, на том, что Байден совсем неадекватен, и вот на этом она. Куда смотрят наши республиканцы, или они, не опираясь на вот движениях э, спецполагового Дерема, или их устроит Хиллари Клинтон, как и сегодня устраивает все, Байден. Спасибо, спасибо, я понял вас. Игорь? Ну, во-первых, я бы не сказал, что республиканцев устраивает Байден. И уж совсем их не устраивает Хиллари Клинтон, и я не уверен, что она все-таки начинает свою предвыборную кампанию, хотя бы из-за того, что она тоже, в общем-то, в возрасте. Приблизительно таком же, как ну помоложе, конечно, чем Байден. Но все дело в том, что республиканцы ведут свою борьбу сейчас политическую борьбу прежде всего на предварительных промежуточных выборах, которые состоятся через 8 месяцев в ноябре. И, собственно говоря, это будет такая достаточно важная веха и вложения в победу на президентских выборах 2024 года. Здесь необходимо отметить, что все, что происходит сейчас в отношении расследования Дюрома, дает определенные плоды. Кроме всего прочего, появилась новая информация в отношении компьютера Хантера Байдена, которая была тщательно сокрыта от общественности. И республиканцы пытаются ее использовать, естественно, в своих целях. А с другой стороны, не надо забывать, что, к сожалению, средства массовой информации, которые придерживаются консервативных взглядов, то есть республиканских, намного меньше, чем либеральных средств массовой информации. Поэтому в этой ситуации республиканцы занимаются тем, чтобы донести эту правдивую информацию правдивую информацию и о переговорах Байдена с Зеленским, и о возможном сговоре с Россией, и, возможно, о других коррупционных вещах, которые должны всплыть и должны быть донесены до, до общественности. Так же, как это пытаются сделать республиканцы в отношении фальсификации на выборах, которые левые средства массовой информации до сих пор называют э, вымышленными и придуманными, и называют это гнусной ложью. На самом деле все доказательства, которые существуют, это процесс довольно медленный, поэтому тем более, что представители демократической партии как только могут ставят палки в колеса. Если бы вся страна была «за», то э, все можно было бы добиться гораздо быстрее. А так это процесс медленный, но до промежуточных выборов, как я уже сказал, остается 10 меся... 8 месяцев. И я надеюсь, что за это время мы узнаем много новостей и в отношении расследования Дюрома, и в отношении Хантера Байдена, и в отношении самого Байдена. Ну, ты же понимаешь, мы очень часто вспоминали некоторые штаты, вот скажем, Аризону. И тоже э, все время отодвигались некие сроки озвучивания того, что... Что вот-вот и мы получим искомое. А теперь выходит циркуляр, который вообще предположительно любые сомнения в том, что э, в результате выборов и так далее уже э, трактует, ты знаешь когда, что это уже люди приравнены, приравнены уже за, чуть ли не уже конкретно законодательным образом к внутренним террористам. Правильно, но я как раз об этом и сказал, что средства массовой информации, в основном а, продемократической партии, которые пытаются ставить палки в колеса, и республиканцы должны найти выход из этого, существуют а, каналы. А, кстати говоря, все, что происходит из-за этих фальсификаций, а, либеральных средств массовой информации, мы видим на примере CNN, которая в свое время была чуть ли не самой mm -hmm. а, смотрибельной, телевизионной э, кампании, а сейчас ее рейтинг э, еще находится ниже, чем рейтинг самого президента Байдена, тем более, что да. это все сопровождается скандалами, то с э, Куомом, одним из ведущих CNN, ну, то да, с самим такером, да. И... президентом а... компании. Понятно. А тем не менее, канал ОИН, который известен своей консервативной направленностью, он э, получил э, с марта месяца ту самую карточку, которую часто они показывают э, консерваторам. И с э, платформ э, Директивишных он уходит, и то есть его стараются загнать вообще в подпол. Хотя мы знаем, что этот канал, он не является же мейнстримовым, естественно, но он смотрибелен среди э, людей консервативного плана. А что им да. теперь остается? Сидеть в Ютубе, что они будут делать? То есть... Нет, ну, во-первых, директ TV это еще не все. Есть еще и Comcast, есть Да, и но, но это значительно. И, и, кстати говоря, вот э, эти заявления о том, что его нужно убрать, э, я слышу уже почти год. Нет, это уже конкретно пытаются... с Марта. Уже я тебе могу сказать, что это объявлено. Они убирают их из своей, вот из. Э... Тех каналов, которые они демонстрируют. С свои... пакета Да, с пакета убирается. Ну, значит, если это произойдет, то на самом деле это так же, как CNN может отразиться на самом директ Ну, да, это бог, но ты понимаешь, когда у нас монополии, и когда люди, даже скрипя зубами, условно говоря, вынуждены подписывать, иметь это и так далее. То есть не каждый плюет на это и просто переходит, ну, скажем так, на интернетские просмотры. Хотя мы знаем, что YouTube делает, в том числе даже и с нашим ТВ-клубом, который подвергается постоянным вот таким, в общем-то, нападкам, я бы сказал, и, и препятствиям. Тем не менее, тем не менее, в общем, есть определенные результаты и в отношении Фейсбука, и в отношении Твиттера. И, собственно говоря, это реакция тех людей, которые поддерживают Трампа. Все-таки не стоит забывать, что за него голосовало больше 70 миллионов. И, в общем-то, в этой ситуации это довольно серьезное количество людей, и в том числе и зрителей, и телезрителей, и пользователей интернета. И, в общем, я не считаю, что все так вот. Не, да, ну... конечно, есть люди, которые не будут на это обращать внимание. Есть люди, которые вообще не смотрят этот канал. Есть люди, которые о нем вообще никогда не слышали. Да, это понятно. Но сейчас э, все равно так или иначе, учитывая, что, как ты уже заметил, что 8 месяцев остается, это вроде бы уже совсем немного. Нас в первую очередь заботит с одной стороны, э, насколько активен будет избиратель консервативный вот, с, помимо этого, насколько будут представлены у, от тех же республиканцев люди не э, с, такого плана, как лещение и подобные, и, наконец, насколько э, честным будет э, то, что будет происходить на участках выборных. У тебя есть вот какая-то информация, более-менее последняя, но ну, ты же с республиканской партией, у тебя есть свои взаимоотношения, то есть есть ли у тебя что-то, особенно по последней части моего вопроса? А, ну, есть, конечно, продвижение. И, собственно говоря, в этой ситуации многие люди а, а, во время выборов, а, сторонники Демократической партии, сторонники фальсификации и махинации на выборах, прикрывались правилами о пандемии и во многих штатах и в Верховном суде в том числе а, есть, ну, то есть другая ситуация. По Игорь, извини, давай ты позже ответишь, на звонок появился. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела вас спросить, вот, а как вы считаете, удастся ли? республиканской партии избрать в Конгресс, ну, как бы поменять тех людей, которые придают интересы избирателя и смыкаются с... Ну, когда они видят, что это им выгодно, они голосуют вместе с демократами. Понятно. Спасибо. Игорь, ну ты продолжит тот ответ и заодно потом перейди на этот Да, вопрос. то есть вот все эти решения, которые принимаются в отдельных штатах по поводу борьбы с ограничениями, связанных с пандемией, в конечном итоге будут иметь решающий mm -hmm. вес во время выборов на избирательных участках. Okay. И те люди, которые использовали это якобы там маски, соблюдение дистанции, социальная э, отдаленность, и так далее, они э, в данной ситуации уже будут недействительны. Хорошо, а машины доминион, как тебе Что? машины под названием Доминион? Ну, машины под названием Доминиан тоже будут контролироваться, соответственно. Будут, да? Более, то есть, то есть ты хочешь... Образом, и вообще, возможно, что их уже не будут использовать okay. на этих то выборах, есть... по крайней мере, в некоторых штатах. Ага, окей. Okay. А теперь в отношении ответа да. на вопрос а, да, нашей слушательницы. Да. слушательницы а, ну, все дело в том, во-первых, а, будут ли баллотироваться эти люди в верхнюю или нижнюю палату представителей, Скорее всего, в Палате представителей, в Нижней Палате представителей будут переизбираться все члены, потому что там, как известно, срок действия два года, а вот в Сенат далеко не все, потому что сенаторов избирают на 6 лет, поэтому там могут быть более серьезные Нет, проблемы. Не, но имеется но... в виду, будет ли сама партия делать так, чтобы очиститься от... Ну, сама тебе. партия, в общем-то, показывает, как она относится к тем людям, которые ведут себя несоответствующим с точки зрения республиканской партии образом. Прежде всего, речь идет о Лис Чейне, которая уже потеряла свой пост внутри республиканской партии, и о Мите Ромне, которого в своем штате Юта, сенатором от которого он является, освистали во время конгресса республиканской партии. Хорошо, так а как тебе есть, информация, есть, Игорь? С, э, слышь, информация по поводу того, сколько денег та же Лиз собрала на новые выборы. Она, она собрала их больше, чем ранее когда-либо. Ну, значит, есть люди, которые дают больше денег. На самом деле, я считаю, что в этой ситуации не только деньги являются ага. решающим фактором. Ну, несомненно, но все же. О И чем потом... это говорит? А, вот у меня есть, я не могу это доказать ничем, у меня нет фактов, поэтому это чистая спекуляция, но с другой стороны, есть ощущение, что ей помогают люди, ну, типа Сороса и так далее, то есть, с другой стороны. Возможно, возможно, это так, и здесь ничего нельзя сделать, потому что, как известно, Майк Блумберг вложил достаточно серьезную сумму денег во время избирательной кампании в штате Флорида. Да, мы помним. Для того чтобы Трамп проиграл в этом штате, но не проиграл, ну потерял да. Блумберг деньги. Ну потерял, ну потом. Да. Ну и Сорос может быть потеряет. Ну Сорос, Сорос пока только назначает прокуроров там, где только может, вернее уже назначил. Ну, в пенсильвании да, это известный факт. Но, разве тем не менее, да? Все зависит от того, как будут люди голосовать, потому что Сорос может дать деньги, а люди проголосуют так, как они хотят, Совершенно и вот верно. Поэтому ну, вот... я привел пример с правильно но понимаешь есть ощущение что там в меньшей степени были нарушения понимаешь я не беру такие экстремальные штаты как калифорния и, и же с ней там я и могу ее. поверить в результативность определенных там групп либеральных за которые вот такие же ну хорошо не буду ругаться голосуют а вот в каких-то местах мы понимаем что это отнюдь не тот результат, который мог бы быть, если бы кладбище не голосовали и, и, и прочие такие места. Ну, да. да, но тут как бы вопрос все равно заключается в том, насколько, насколько это может... Решать какое-то соотношение, потому что я помню в свое время, я слышал такую, э, такую историю, э, которую рассказывал Ричард Никсон. Как известно, он баллотировался в президенты первый раз э, в 60-м году, э, после того, как э, пробыл восемь лет на посту вице-президента у э, президента Эйзенхауэра, И тогда он проиграл с минимальным э, перевесом Кеннеди. И после этого были разбирательства. И он рассказывал уже, когда он стал президентом, что во время подсчета, пересчета голосов оказалось, что за Кеннеди голосовало много людей, которые уже угу. были, присутствовали в ином мире. И когда ему задали вопрос, а почему, собственно говоря, вы, имея такую информацию, вы не использовали ее против э, Кеннеди? А, и он ответил таким образом, а дело в том, что я сам не знаю, сколько кладбищ голосовали за меня. Угу. Ну... То есть, э, есть основания предполагать, что не всегда это работает только в одном направлении, в отношении одной партии. Возможно, это действует и в отношении республиканской партии тоже. Если мы здесь просто сравним результаты, то в ответе Никсона, в общем-то, кроется определенная истина. И, и в любом случае, я считаю, что не за счет кладбищ, уж по крайней мере, победил Байден. В этом я абсолютно... Ну, я вот это «победил», я бы брал в кавычки. Ну, естественно, все, что я говорю, это и это есть говорить, кавычки, победил нет. в кавычке, не? Я про есть, просто у нас масло, масло, масляное. Да не, ну я понимаешь, какая штука. Если некоторые слушатели услышат "победил", у них сразу такая реакция, так стойка и неприятие сказанного, потому что ты при этом, если не делаешь пасы рукой, но ну не все же Думаю, смотрят, кто-то слушает. раз в этой программе, и не говоря уже о других программах, говорили о фальсификациях, о махинациях, о мошенничестве на выборах, что те люди, которые нас внимательно слушают, вряд ли смогут меня обвинить в том, что я считаю Байдена победителем. Я понимаю. Но, тем не менее, лишний раз повторить об этом не мешает. Почему? Потому что так или иначе, может быть, у тех просветления произойдет, кто реально свой голос отдал в ту сторону, и теперь вот так же пожинает вот этими плоды своего скудаумия, скажем так. Потому что надо было думать, прежде чем идти на такой шаг. А жизнь наша, видишь, показывает, что ложные шаги наказываются. Да, ложные шаги наказуемы. Вот, ну и, наверное, у нас осталось буквально несколько минут, может быть, что-то из, из разряда такого, не сколько политического, сколько вот э, занимательного, может быть, ты, из своей долгой поездки, что-нибудь веселое. А, ну, собственно говоря, наверное, стоит вспомнить э, выступление Путина на пресс-конференции с Макроном где он в общем-то в открытом эфире довольно так, я бы сказал, пошутил. Mm -hmm. Для тех особенно, кто знает, когда он говорил о президенте Зеленском и о том, что Украина не соблюдает Минские соглашения, потому что им это не нравится. И добавил такую расхожую фразу, которую, в общем-то, кто-то знает, кто-то не знает. Но тот, кто знает, понял ее соответствующим образом. Он сказал так. Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Uh -huh. Ну, вот, да, он известный шутник, да. человек необычайного ума, глубокого вообще познания мира и все остальное. Ну, я не знаю, как как ну, как-то как его вот эти откровения мира, у, у меня не вызывают лишь человека, никакого энтузиазма. У каждого человека свое видение мира, и в этой ситуации я думаю, что Любой человек, который оказался на таком посту, как глава государства, тем более такого непростого государства, как Россия, в общем-то, при всем своем негативе или позитиве, это человек, который, в общем-то, обладает определенными качествами. И когда мне говорят о том, что кто-то там незаслуженно, и даже говоря о таких диктаторах, которые были в истории человечества в 20 веке, то я могу привести пример, который был отображен в книге американского психолога Гилберта, который написал, не путайте его с английским историком Мартином Гилбертом. Это другой доктор Гилберт, который написал книжку «Неуберские дневники». Он был руководителем группы американских психологов, которые исследовали всех подсудимых на нюберском процессе, среди которых, как вы знаете, 10 человек... У тебя 20 секунд осталось. И, э, на удивление, тесты, которые они прошли по IQ, были очень-очень высокими, несмотря на всю их садистскую сущность. И из приговоренных к смертной казни самый высокий IQ был у Геринга. 172, по-моему. Вот так вот. Вот этот номер, как говоришь ты. Вот это номер, да. Да. Ну хорошо. Ладно, я не знаю, какой IQ у Путина, но боюсь, что, что подворотнее еще не вышло из него, как, как, как в том самом как в той самой присказке про мальчика. Хорошо, спасибо тебе за этот эфир. Как говорится, welcome back, и будем еще встречаться. Всего доброго. Обязательно. Всего хорошего.